Здравствуйте, друзья! Я Наталья Нестеренко, и в этом сюжете мы снова с вами говорим о цикле Венера-Марс, который начнется в ближайшее время. Но в этом сюжете мы с вами будем говорить об этом цикле с точки зрения его взаимосвязи с циклами развития наших взаимоотношений с другими людьми. И... Если говорить о цикле Венера-Марс с этой точки зрения, то в первую очередь этот цикл ассоциируется с нашими личными отношениями, с развитием наших личных отношений, отношений в полярностях мужчина-женщина, мужское и женское. Ну, потому что Венера и Марс являются универсальными сигнификаторами женского и мужского начала. И каждый раз их циклы связаны с какими-то новыми сюжетами взаимодействия между мужчинами и женщинами, с какими-то новыми циклами а, того, как развиваются наши отношения с противоположным полом, и с новыми циклами реализации нашей гендерной идентичности, то есть реализации себя в качестве мужчины или женщины в отношениях с противоположным полом. И с этой точки зрения вот сейчас, в конце сентября и в начале октября, в каких-то ситуациях, в каких-то жизненных сюжетах, в наших выборах будут закладываться новые сюжеты, новые содержания, новых циклов наших взаимодействий с противоположным полом, наших личных отношений, наших романтических отношений и чувственных отношений. Напомню, что точная дата начала венерианского марсианского цикла это 5 октября, но фактически... Все содержания, которые закладываются в основу этого нового цикла, они закладываются в диапазоне дат примерно от 20 сентября до 14 октября. Но особенно концентрировано это будет происходить вблизи именно 5 октября. Итак, на самом деле... Вот эта связь венерианского-марсианского цикла с мужским и женским началом – да, это только частный uh, случай проявления этого цикла как цикла взаимоотношений. Потому что вообще Венера и Марс являются также управителями uh, полюсов оси, по которой мы делим мир на «я» – «другие», «я» – «ты». И, и с этой точки зрения цикл Венеры и Марса непосредственно связан с развитием наших отношений с другими людьми вообще, с развитием наших личных отношений, деловых отношений, дружеских отношений, социальных отношений и, по большому счету, с тем, как развиваются э, наши взаимоотношения с миром вообще. И характерные для каждого из нас особенности – взаимодействия и взаимоотношений с другими людьми, они, конечно же, описываются и определяются нашими индивидуальными картами рождения. Но каждый год, когда Венера и Марс начинают свой новый цикл, эти особенности определяются в каких-то конкретных сюжетах, в каких-то конкретных ситуациях, в которых э, будут происходить, э, будут развиваться наши взаимоотношения с другими людьми. И каждые два года на соединении Венеры и Марса, на нач э, в момент начала нового цикла взаимоотношений, нам фактически предлагается переосмыслить, переосмыслить какие-то свои автоматические реакции в отношениях с другими людьми, подойти к, этой, к, это, к этим процессам осознанно и таким образом перейти на новые уровни развития во всем, что касалось взаимоотношений. И вот сейчас непосредственно это происходит. Сейчас, период с 20 сентября по 14 октября, темы наших взаимоотношений с другими людьми, будь это личные отношения, деловые, дружеские, социальные, или то, как мы выстраиваем свои отношения с другими людьми и внешним миром вообще, все это становится особенно актуальным через различные события, через ситуации какие-то, через наши важные выборы, с которыми мы сталкиваемся, нам предлагается обратить внимание на эти сферы нашей жизни с тем, чтобы заложить в основу новых сюжетов и нового цикла во всех этих сферах, которые, которые сейчас начинаются. Такие э, содержания, которые были бы развитие которых было бы для нас желательным. Потому что эти содержания будут развиваться в нашей жизни, как я уже сказала, на протяжении ближайших двух лет до конца 2019 года, до середины конца 2019 года. И как я говорила в прошлых сюжетах, которые были посвящены циклу Венера-Марс, этот цикл, Фактически вот эти планеты, Венера и Марс, они связаны не только с управлением полюсов «я-другие», но также и связаны с э, управлением полюсов «мое-чужое», «мои ресурсы-чужие ресурсы» и «мои ценности и ценности других людей». И это значит, что любые взаимоотношения на уровне «я-ты», «я-другие», «я-мой партнер», они связаны непосредственно с реализацией нашей цен, наших ценностей и непосредственно связаны с процессами взаимообмена ресурсами и основаны непосредственно на вот этих процессах взаимообмена ресурсами между нами и другими людьми. И это значит, что нарушение баланса и равновесия по любой из, этой, из этих осей, да, по любой из этих полярностей, мое чужое, мои ценности – ценности другого человека, других людей, мои ресурсы, ресурсы другого человека, других людей. Нарушение баланса по любой из э, этих полярностей влечет за собой нарушение баланса в наших отношениях с другими людьми, становится причиной э, проблем и недоразумений в, в, этой сфер, в этой сфере нашей жизни. Э, в любом случае, вовлекаясь в любые совершенно отношения, мы на самом деле всегда что-то хотим получить для себя в процессе этих взаимоотношений. И точно так же другие люди вовлекаются в отношения с нами э, на основании того, что они что-то хотят для себя получить э, также в этих отношениях. Это могут быть материальные вещи, если речь идет об отношениях сугубо деловых, и, как правило, эти вещи принято оговаривать. Либо э, это могут быть вещи нематериальные и абстрактные, и очень тонкие, и внутренние, если речь идет о наших личных отношениях, о дружеских отношениях, о социальных отношениях, в некоторых случаях даже и э, в деловых отношениях это имеет место. И вот эти тонкие, абстрактные и нематериальные вещи, как правило, не только не принято оговаривать, ну и не принято даже их осознавать и признаваться себе э, в том, что вот такие условия э, взаимообмена в наших взаимоотношениях существуют. И, собственно, вот этот факт, то, что э, мы не можем оговорить вот эти условия, да, а, э, и, и не только не можем их оговорить, но и не можем себе в них признаться, это и становится причиной больших путаниц в наших отношениях с другими людьми и это является главной главной причиной тех проблем, которые возникают в наших в наших взаимоотношениях с другими людьми. И на самом деле чем более ценные чем более важные для себя вещи мы хотим получить в отношениях с другими людьми тем э, более ценными для нас являются эти взаимоотношения и наоборот чем более ценные важные значимые вещи может потенциально для себя получить в, отнош в отношениях с нами другой человек или другие люди в отношениях с нами, тем более значимыми эти отношения будут для него или для них. Фактически через взаимоотношения с другими людьми мы всегда пытаемся реализовать какие-то свои важные жизненные ценности. И как я уже сказала, то, что вот эти процессы и условия взаимообмена на уровне ресурсов и ценностей – как правило, нами не сознаются, и мы не отдаем себе в этом отчет. Вот это и становится причиной большой путаницы, и с этим связаны причиной проблем в наших отношениях с другими людьми. И давайте в двух словах поговорим о главных э, причинах наших проблем в отношениях, потому что именно сейчас, э, вблизи начала нового цикла Венера-Марс, мы либо... Закладываем одни и те же причины, те же самые причины, те же самые проблемы в основу наших новых циклов взаимоотношений с другими людьми. Либо имеем возможность эти причины устранить, осознать, э, проработать и начать вот эти новые циклы э, наших личных, деловых, социальных взаимоотношений на основании более конструктивных содержаний. Итак, Первая причина проблем в наших отношениях с другими людьми, социумом и миром заключается в том, что мы не знаем свои, своих ценностей, и связана эта причина с путаницей в системах наших ценностей и приоритетов. И действительно, если мы не знаем своих ценностей, если мы не знаем, чего мы хотим, то в наших отношениях с другими людьми возникает большая путаница. В одних случаях мы фактически через а, свои взаимоотношения с другими людьми, чь, методом проб и ошибок ищем свои ценности. Мы вовлекаемся в одни взаимоотношения для того, чтобы э, осознать, что это не то, что нам надо. Мы вовлекаемся в другие отношения для того, чтобы снова осознать, что это не то, что нам надо. И таким э, образом, методом вот исключения, да, мы пытаемся для себя определить, а что же нам надо на самом деле. Ну, а так может пройти вся жизнь да, в таких поисках. В других случаях мы вообще не можем построить отношения, потому что у нас нет критериев, мы не знаем на основании чего э, мы их будем строить и какие люди, какие отношения этим критериям соответствуют, да? Естественно, что если мы не осознаем э, ценности, которые нами движут, мы не понимаем, что ценного мы можем предложить для взаимообмена э, миру и другим людям. И мы в таких случаях не можем эффективно взаимодействовать с социумом и другими людьми и выстраивать эффективные отношения. Э, если, также, если наши истинные ценности подменяются, псевдоценностями, да, так, так называемыми псевдоценностями, то есть долженствованиями, категориями так надо и должен, либо же потребностями то это тоже неизбежно ведет к проблемам и к разочарованиям. Если это долженствование, да, то мы действуем по стандарту. Мы строим свои отношения с другими людьми, потому что так нужно, потому что это считается правильным. И в таком случае эти отношения могут быть, достаточно прочными, но будут лишены всяческой жизни, потому что они будут представлять собой форму, лишенную смысла. Если мы вместо ценностей пытаемся через отношения реализовать свои потребности, например, базовые потребности, например, в безопасности, то такие отношения точно так же могут быть стабильными, но никогда не сделают нас счастливыми. И самые большие проблемы и самые деструктивные сюжеты в отношениях возникают тогда, когда мы подменяем ценности теми качествами, дефицит которых мы ощущаем внутри себя и требуем от других людей через взаимоотношения фактически, чтобы они нам этот дефицит скомпенсировали. К примеру, мы строим отношения с другими людьми для того, чтобы они подтверждали нашу значимость, нашу ценность, тот факт, что мы заслуживаем любви, признания и так далее. И в этом случае мы тоже неизбежно обрека, обрекаем себя на разочарование, потому что до тех пор... Те качества, те внутренние качества, которыми мы должны обладать, которыми, которые должны быть изначально нашими, до тех пор, пока это зависит от другого человека или от других людей, мы никогда не будем чувствовать в этом уверенности и никогда не будем обладать вот этим на самом деле. Более того реальность и мир будет все время сталкивать нас с ситуациями, когда вот эти наши требования к другим людям, удовлетворить вот этот наш внутренний дефицит в собственной ценности, значимости и так далее, не будут удовлетворяться. И это таким образом нас будет Вселенная подталкивать к тому, чтобы мы вот эти ресурсы наконец-таки нашли внутри себя. Вторая важная причина проблем – в наших отношениях с другими людьми – это противоречие в наших собственных системах ценностей. Если внутри нас, в наших системах ценностей, одни важные и значимые для нас жизненные ценности противопоставлены другим и противоречат другим, то рано или поздно этот конфликт будет, будет переноситься на тему взаимоотношений с другими людьми. К примеру, если ценность статуса или ценность стабильности внутри нас противопоставлены в нашей системе ценностей таким ценностям, как свобода или таки, такой ценности, как возможность иметь интересную жизнь, если в наших системах ценностей такая ценность, как ценность любви, противопоставлена ценности самореализации, то это означает, что мы никогда не можем иметь эти две вещи одновременно. Это значит, что реализуя одну из этих полярных ценностей, мы всегда будем ощущать недостаток другой. И это будет проявляться в наших отношениях рано или поздно. Кроме того, э, такой случай, когда ценность взаимоотношений самих по себе противопоставлена такой псевдоценности, как безопасность. Почему псевдоценности? Потому что на самом деле безопасность – это наша базовая потребность то в таком случае мы вообще не можем иметь нормальных и не сможем иметь отношений, взаимоотношений, потому что каждый раз, как только, не дай Бог, такая возможность нам предоставится иметь взаимоотношения, мы будем ощущать бессознательно и рационально угрозу нашей безопасности. И поскольку безопасность, как я сказала, это уже базовая биовыживательная потребность, то она всегда для нас будет первична. И тогда все, что ей угрожает, да, на бессознательном уровне все ситуации и жизненные сферы, развитие жизненных сфер, которые угрожают наших безопасности, все это будет блокироваться. В остальных случаях, да, вот в тех примерах, которые я привела. Мы будем эти противоречия фактически реализовывать э, на материале наших отношений. Что это значит? Как я сказала, если у нас есть противоречащие друг другу ценности, для нас это означает, что э, вот эти прот противоположные полярности не могут быть реализованы одновременно. В каких сюжетах это будет реализовываться? Ну, например, да, если речь идет о том, что ценность стабильности и статуса противопоставлена, к примеру, ценности свободы и ценности интересной жизни. В, таких, в таком случае мы будем выстраивать, притягивать в свою жизнь отношения по одному из этих полюсов. В нашей реальности оба эти, этих полюса совместиться не могут. И мы будем притягивать в свою, отнош... в свою жизнь отношения по одному из этих полюсов. К примеру, мы будем притягивать в свою жизнь человека, потенциально... с которым потенциально мы можем реализовать свою э, ценность, свою значимую ценность, статус и стабильность. И мы будем выстраивать отношения с этим человеком, и в этих отношениях мы действительно получим возможность реализовать вот эту ценность и получим нужные нам статус и стабильность. И как только мы это получим, мы тут же начнем страдать из-за отсутствия той ценности, которая противопоставлена ценности статуса и стабильности. Ну, в нашем примере это ценность свободы и ценность интересной жизни. Мы тут же начнем требовать от этого человека, чтобы он нам дал вот эту противоположную ценность, и это будет невозможно, потому что мы притянули в свою жизнь уже априори такого человека, с которым может быть реализован один полюс, и будет невозможен другой. И это и будет становиться причиной наших постоянных конфликтов. Допустим, в какой-то момент этот недостаток да, противоположной ценности будет ощущаться нами особенно остро, мы будем разрывать вот эти отношения, и в противоположность им притянем в свою жизнь человека, который может дать нам возможность реализовать противоположную ценность, ценность свободы и интересной жизни. И в нашей жизни появится человек, в отношениях с которым будет много свободы, много интересного. Но как только мы это получим, мы тут же начнем страдать из-за недостатка стабильности в наших отношениях и из-за того, что этот человек не дает нам стабильности статуса не дает нам возможности обрести уверенность через статусы и положения. И мы начнем от этого человека требовать вот этих противоположных вещей. Ну и так далее. Дальше вы уже можете пофантазировать. И продолжить мою мысль, да? до тех пор, то есть фактически, что мы делаем таким образом? Через отношения с другими людьми мы пытаемся разрешить свои собственные внутренние противоречия. То есть мы фактически в отношениях с другими людьми требуем, чтобы другой человек за нас решил наш внутренний ценностный конфликт. Это невозможно, потому что это наша внутренняя работа и наша ответственность с этим разобраться. И до тех пор, пока мы с этим не разберемся, то наши отношения с другими людьми будут строиться по принципу вот таких вот качелей. Как только мы внутри себя устраним вот эти ценностные конфликты и противоречия, то наши отношения с другими людьми просто преобразятся чудесным образом. Ну и, кстати, на вебинаре, который вот уже меньше, чем через неделю начнется, 30 сентября, мы будем как раз-таки с этим работать, мы будем разбираться с нашими ценностями, будем выявлять наши ценностные конфликты и будем говорить о том, как можно их устранять. И третья очень важная причина проблем – в наших взаимоотношениях с другими людьми, это нарушение баланса в процессах взаимообмена ресурсами и ценностями и нарушение баланса претензиями на чужое. На самом деле мы не готовы признавать право других людей иметь ценности альтернативные нашим. И именно конфликты ценностей во все времена становились причиной самых жестких войн, самых ожесточенных войн между странами и народами, и что уж тогда говорить о наших личных и персональных отношениях. Кроме того, мы часто делаем в отношениях акцент на том, что мы хотим получить, но не задумываемся о том, ради реализации каких ценностей и ради получения каких ресурсов другой человек находится в отношениях с нами. А когда мы утверждаем э, то, что мы задумываемся об этом, да, что на самом деле мы даем какие-то ценные вещи другому человеку, чаще всего... Это означает, что мы в одностороннем порядке из-за другого человека решаем, что же именно полученное от нас другой человек должен воспринимать как ценность. И это очень часто звучит в процессе консультации. В процессе консультации на темы проблем в отношениях, когда э, один человек говорит, вот я же даю моему партнеру, к примеру, заботу, время, комфорт, еще что-то, еще что-то, да, вот такие-то вещи. Я же ему даю, почему же он не дает мне в наших отношениях? И дальше идет перечисление того, что этот человек хочет в отношениях получить. Почему же он не подтверждает мою ценность? Почему же он не подтверждает мою значимость? Почему он не, не, не дает... Э в отношениях, там, заботу, любовь и так далее, именно в тех формах, в которых это мне нужно. Смотрите, что вы таким образом утверждаете. Э, таким образом вы, во-первых, декларируете то, что вы, есть вещи, которые вы хотите в этих отношениях получить, которые вам необходимы. И с другой стороны – когда вы определяете то ценное, что вы даете другому человеку, забота, внимание и так далее, то есть те аргументы, которые вы приводите, когда говорите о том, как много вы в эти отношения вкладываете, вы таким образом сами определяете в одностороннем порядке за другого человека, что же должно быть для него ценным, и что для него должно быть важным, и что он должен хотеть получать в отношениях с нами. На самом деле, все, что вы отдаете в этих отношениях, вы делаете только потому, что э, вы реализуете таким образом какие-то свои важные ценности, даже если вы этого не осознаете. Почему на основании этого вы решаете, что это должно быть ценным и значимым для другого человека? Это точно так же, как если бы мы шли в магазин, хотели приобрести нужную нам вещь, но сами решали, чем именно мы э, за нее будем расплачиваться и сколько именно мы за нее э, будем платить. То есть сколько именно и что именно продавец должен хотеть получить от нас в обмен на вот эту вещь. И на самом деле это один из самых неочевидных и скрытых способов претендовать на чужое. Поскольку э, вот эта здесь претензия на чужое замаскирована под какие-то вот якобы неоплаченные жертвы. И на самом деле претензия на чужое, претензии на чужое это самая разрушительная вещь для наших отношений, э, потому что таким образом мы нарушаем баланс э, и равновесие во взаимодействии с другим человеком и рано или поздно мы за это будем расплачиваться. Ну, напомню, что такое «наше» и что такое «чужое». «Наше» – это наша индивидуальность, наши ценности, наши ресурсы, время и энергия, э, способности, и наше право иметь определенные мнения. И «чужое» – это то же самое, только э, те же самые категории, которыми владеет други, другой человек. Если мы претендуем на все это без согласования – с другим человеком, мы таким образом нарушаем равновесие, наши отношения мы разрушаем, и рано или поздно это приводит к конфликтам и э, в результате к разрыву. И эта проблема начинает решаться тогда, когда мы начинаем отдавать себе отчет, что вот этот человек находится в отношениях с нами ради получения каких-то ресурсов внутренних, ради реализации каких-то ценностей. И когда мы начнем себе в этом отдавать отчет, мы будем готовы увидеть те смыслы, ради которых человек находится в отношениях с нами, и что на самом деле в отношениях с нами он хочет получить. И это очень неудобный вопрос, потому что нам удобнее считать и приятнее считать, и нам свойственно так считать, что это у нас могут быть ожидания да, от Отношений по отношению к другому человеку и от взаимоотношений с ним. Что это нам нужно получить в этих отношениях подтверждение нашей значимости, ценности, комфорт, безопасность и так далее, какие-то вещи. А другой человек находится в отношениях с нами просто потому, что мы для него сами по себе являемся ценностью и все. Нет, это не так. И как только мы будем готовы признать, что это не так, мы увидим, ради чего э, человек находится в отношениях с нами, и мы сможем ему это дать. И когда мы на самом деле позволяем другому человеку реализовать в отношениях с нами его самые главные ценности и смыслы, то прочнее отношений не будет. Во-первых, потому что... Во-первых, потому что отдавая другому человеку, давая возможность другому человеку получить в отношениях с нами то, что для него по-настоящему ценно и важно, мы и сами будем в этих отношениях получать э, ценные и важные для нас вещи. А во-вторых, потому что, ну, представьте, представьте такие отношения, в которых у вас есть возможность реализовать ваши самые главные жизненные ценности, ваши самые главные жизненные смыслы. Захотите ли вы эти отношения променять на что-либо другое? Конечно, нет. Точно так же и другой человек. Итак, друзья, 5 октября Венера и Марс своим соединением в знаке Девы начнут свой новый двугодичный цикл. И вблизи этой даты, примерно в пределах двух недель до и после этой даты, мы будем начинать новый цикл наших взаимоотношений с другими людьми. Либо на основании тех же проблем тех же ошибок, которые теперь уже будут воспроизводиться в новых каких-то и других декорациях, либо же в это же время мы можем, наконец, от этих ошибок избавиться, сознательно изменить стратегии и сознательно изменить привычные э, сюжеты и модели наших взаимоотношений с другими людьми. И поскольку новый венерианско-марсианский цикл, во-первых, будет начинаться в знаке падения планеты ценностей Венеры, а во-вторых, под влиянием ограничивающего Сатурна, под ограничивающим влиянием тяжелой планеты Сатурн, с астрологической точки зрения условия начала вот этого цикла будут неблагоприятны. И если в это время какие-то новые содержания будут закладываться в основу этого цикла автоматически, без нашего сознательного контроля, то существует большая вероятность, что эти содержания вряд ли окажутся конструктивными. И влияние знака Сатурна, и влияние знака Девы, Описывается комбинацией таких аристотелевских первоэлементов, как холод и сухость. Как Дева, знак в котором комбинируется сочетание холода и сухости, так и Сатурн планета, которая представляет собой э, сочетание, принципы которой э, представляют собой сочетание вот этих э, первоэлементов холода и сухости. И это буквально будет означать, что э, под влиянием вот этих принципов будут формироваться новые сюжеты в наших отношениях с другими людьми. Уже сложившимся отношениям в это время придется пройти через какую-то серьезную проверку практической реальностью. А новые сюжеты в наших отношениях с другими людьми в это время будут формироваться в связи с какими-то сложными и часто ограничивающими условиями и обстоятельствами. В деструктивных вариантах это будет время охлаждения, время отчуждение и время усиления и укрепления тех барьеров, которые существуют между нами и между другими людьми. Между нами и другими людьми. В это время мы можем терять смыслы в отношениях под грузом, накопленных претензий под грузом, каких-то бытовых, э, практических проблем. В это время мы можем... Жертвовать своими ценностями в конкретных отношениях или в новых сюжетах ради практической выгоды, ради практической целесообразности, ради вот этих категорий «надо» и «должен». В это время в деструктивных вариантах мы можем начинать новые циклы отношений с другими людьми, миром и социумом на основании разочарований, претензий и на основании обесценивания. Но в конструктивных вариантах это будет время серьезной внутренней работы, время наведения порядка в системе собственных приоритетов и собственных ценностей, Время наведения порядка в собственных установках, которые касаются взаимоотношений и партнерства. И в таких случаях мы будем более четко определять критерии, ценности и смыслы, на основании которых мы хотим выстраивать наши отношения с другими людьми и миром. В это время в конструктивных вариантах мы в любом случае будем, нам придется брать на себя ответственность за свои важные жизненные выборы и за то, что происходит в этих сферах Нашей жизни. но в конструктивных вариантах в это же время у нас будут возможности воплотить в конкретные обстоятельства и в практическую реальность наши новые принципы и начать новые сюжеты взаимоотношений в контексте каких-то наших долгосрочных и жизненно важных целей. Те сюжеты, которые будут закладываться в наших отношениях с другими людьми и миром в это время, так или иначе будут связаны с определенными практическими делами, с какими-то серьезными и долгосрочными обязательствами и с какими-то рамками. Это могут быть условия, которые мы принимаем сознательно и добровольно, либо это могут быть обстоятельства, которые навязываются нам извне, либо это может быть проявлением наших собственных внутренних ограничений и барьеров. Либо же в конструктивных вариантах это будут наши внутренние обязательства перед самими собой. И особое внимание происходящему к тому, что будет происходить в наших отношениях с другими людьми, к тому, как мы будем реагировать в наших взаимоотношениях с другими людьми, к тому, в какие сюжеты мы будем вовлекаться, какие обязательства мы будем на себя в это время брать, особое внимание ко всему этому потребуется вперед, особенно с 3 по 12 октября. Это самые сложные дни, которые потребуют от нас максимум осознанности, максимум контроля, так как риски обострения всех проблем, внутренних и внешних конфликтов в отношениях, и, и риски того, что на основании вот этих проблем будут формироваться новые циклы наших взаимоотношений, в это время будут повышены. Ну и я надеюсь, что эта информация поможет вам избежать всех ошибок и всех проблем и начать новые циклы ваших отношений с другими людьми и миром только на основании конструктивных и на основании позитивных содержаний.